И к чему листи с кожи вон? От того, что ночью ты брошен, Не надо строить для себя закон, о чем другие мечтают, умеют звезды летать, неужели не узнав об этом, хочешь бросить все. Закрыл ли то, что ты хотел, И узнал ли вдох и предел? От того, что стало другой больно, не надо тут же менять тысял, И воин мощный мощных доспехах Даже молчи коим не в Они ведут свою игру, что просто жить. Ушел ничью Эй, эй Тебе же все по плечу Эй, эй Не удержать подоком мыслей Да и ни к чему Что же у Сумеешь ли услышать мой зов? Убежать от страха оков? От того, что сердце разбито, не надо бросать необдуманных слов. Пусть сердце бьется громче, голос льется выше над ночью. Нас тут не ждут, но что нам стоит сделать вид? Эй, эй, нам не свернуть пути. Эй, эй, нас просто не обойти. Эй, эй, самих себя и веру в счастье. нам не упустить. Жизнь и смерть, где-то труп тумана. Дрянь с дружбой меня не кунайте Новый переснимать и скоро отзовется Чувства поступающих слез Что же